добрый день уважаемые телезрители это шоу-рум телевидения казанского федерального университета я юрий алаев и это телевизионный дискуссионный клуб и сегодняшнее заседание посвящено достаточно острой и вот буквально глобальной теме мигранты и школы точнее наверное дети мигрантов и школы принимающей страны мы собрались Накануне официального открытия пятого международного педагогического форума, который все эти пять лет организует и проводит Институт психологии и образования КФУ, и сегодня у нас в качестве экспертов некоторые из участников этого форума, с вашего позволения, я представлю вас. Итак, профессор университета Майами Дина Бирман профессор Софийского университета Сийка Чевдарова костова профессор университета Лейпцига Махаббат кинджагалеева научный сотрудник университета Падуи Лючия Бамбьери и доценты Института психологии и образования КФУ Чулпан Громов Резда Рудину. Спасибо всем, что выбрали время с утра пораньше для участия. В сегодняшнем разговоре и если не будете возражать прежде чем мы перейдем, перейдем к конкретике здесь у нас в зале студенты института психологии и образования и преподаватели из некоторых казанских школ поэтому я надеюсь что по ходу разговора вы сумеете обменяться какими-то мнениями возможно встречные вопросы не только от меня я вообще, откровенно говоря, предпочел сегодня посидеть чуть в стороночке, да, потому что мы этот дискуссионный клуб запросто, имея в виду состав участников и зала, можем превратить в научно-практическую конференцию. И в, это, в этом случае роль телеведущего почти нулевая должна стать. Но как пойдет, посмотрим. Да? Если не удержимся в академических рамках, может быть, это даже и, ну, и к лучшему. Окей? Один вводный вопрос ко всем экспертам, кто захочет отвечать, в какой последовательности, пожалуйста, я думаю, это не будет большой проблемой. Вопрос, мне кажется, вводящий в некоторой степени в контекст заявленной темы, мигранты и школы, или дети мигрантов и школы. Как вы относитесь к теории и практике мультикультурализма? это то что э, по сей день является трендом это нечто отмирающее э, это, это несомненно полезный тренд или это тренд только замутняющий и искривляющий э, какие-то движения к разумному доброму вечному пожалуйста кто дина может быть с вас коль уж вы, вы у нас сегодня в центре не знаю, как без этого вообще быть, без мультикультурализма. мне кажется. Вот вы начали с того, что это глобальная проблема, и мир сейчас очень изменился, миграция происходит везде, uh -huh. и нет таких вот мест, где только одна культура присутствует. Так что без этого, мне кажется, ну просто нельзя. Не то, что там это мы считаем хорошо или плохо, просто... Вот такая разнообразие. Ну то есть это некая такая данность, да, вот да. ее уже не уйти. Да, абсолютно. А -а -а. Да. Я думаю, что нужно сделать некоторые уточнения. Мультикультурализм как практика и мультикультурализм как теория. Да, да. Я думаю, что когда говорим о практике, это ясно. Я абсолютно согласна, это невозможно, чтобы не был мультикультурализм. Просто жизнь такая. Но я думаю, что большие дискуссии, когда мы говорим о теории, и когда мы говорим о концепции мультикультурализма, политические, идеологические, научные, и тогда дискуссии. Что такое мультикультурализм как дефиниция и какое воздействие этих дефиниций на практике. Mm -hmm. Тогда проблема, я думаю. Иначе это неизбежно. Просто глобализация это факт. Но что делать с этой глобализацией, это большая проблема. Вот, это вот. большая проблема. И некоторые да. предлагают вообще покончить с этой глобализацией, вернуться к идее национального государства, существовать так, как мы существовали лет сто назад. Махаббат, вы можете что-то добавить или хотите что-то добавить? Я совершенно согласна с моими коллегами, потому что как раз-таки вот эти уровни, о которых мы говорим, я думаю, нужно их четко разграничивать. Это вот тот уровень теоретический, я бы еще добавила бы уровень политики обращения с этим, то есть каковы цели на политическом уровне у каждого государства, угу. как мы обращаемся вот угу. с той действительностью мультикультурных сообществ. И действительно, потому что это действительность, это реальность, а вопрос, я думаю, встает насколько мы воспринимаем эту реальность, каковы наши установки к этому, к тому, что это действительно уже реальность? Вот здесь две вещи, конечно, да, когда мы говорим наши, хотелось бы некой конкретики, потому что наши с точки зрения властей придержащих это одни наши, наши с точки зрения существенной части общества это немножко другие наши. Вы сейчас упомянули да, такую вещь, что вот о практике говоря, что надо бы понимать вот зачем, да, как это проводится в жизнь, как это осуществляется. Спасибо, здесь, из, Люче Чупан, у вас дополнений каких-то нет? В принципе, все нормально, да, спасибо. Я хотел бы уточнить вопрос, да, может быть, он прозвучит немножко провокационно, вы уж меня извините, да. Нет ли ощущения... Я думаю, что оно есть у некоторых, вот у меня, например, в частности, что вот э, это политика открытых дверей. М практика мультикультурализма явились следствием некоторых вполне конкретных социально-экономических процессов. Ну, возьмем Европейский Союз, да, конкретно, вот в качестве примера. Европа стареет. Так называемые коренные граждане, коренные жители государств Евросоюза и примыкающих к ним государств уже во многих случаях просто не хотят идти на грязные работы. Даже те люди, которые относятся к трудоспособному возрасту. И э -э, власти, вот наши первые категории, о которых я упомянул, отвечаю, дополняя как-то немножко Махабад. Они в какой-то момент поняли, что нужна свежая кровь, нужна молодая кровь, нужны новые рабочие руки. И мультикультурализм начал расцветать. Я упрощаю? Это очень сложный вопрос, потому что мотивация может быть разная, и я думаю, что это нелегко ответит. Есть разные мотивы, чтобы, как сказать, относиться положительно к этим потокам, мигрантским потокам. Может быть, есть такие мотивы, но есть и другие, например, сострадательность, эмпатия. Я думаю, что у многих людей в Европе, я говорю, это очень, как сказать, сильный мотив. Когда мы говорим для беженцев, например, нет mm -hmm. для трудовой миграции, потому что это разные группы. Мы трудно можем говорить э, в целом, понимаете? Есть экономические мигранты, но есть и эти, которые беженцев, э, они э, ищут просто жить. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и в Европе еще один другой другой акцент. У нас тоже есть много традиционных меньшинств. И мы можем говорить uh, об этих uh, соотношениях, uh, отношениях традиционных меньшеств и отношениях мигрантов, новые мигранты, но ну, традиционные меньшинства, они тоже были мигранты или просто были люди которые жили где-то но после войны знаете все променилось. Нет, ну, есть, есть да. и совсем простой пример да. российская федерация где достаточно много этнических меньшинств да. да и все они говорят да ну а мы ниоткуда не приехали это наша земля mm -hmm. здесь и наши предки стоит 200 300 и 400 лет назад жили да но, но тем не менее если по этнической классификации рассматривать это меньшинство это не русский народ или второй по величине татарский народ, это, может быть, совсем маленькие этносы, да? но они существуют. Вы сказали об эмпатии, это очень симпатично все, но, э, извините, я вынужден заметить, что, конечно, правила прохождения границ, э, колючие проволоки на некоторых границах устанавливаются не теми людьми, которые испытывают или не, не испытывают эмпатию, а устанавливаются государственными органами, да? государственными властями. И государственные власти руководствуются, конечно, не эмпатией, когда провозглашает Ангела Меркель политику открытых дверей, ее за это нещадно критикуют 10 лет, а она говорит, нет, мы все равно будем принимать, мы их будем принимать, и, и принимают, и принимают, и принимают. И мы уже видим а, множищееся количество примеров телевизионных в сети, в ютьюбе, а, побочных эффектов, да, вот может быть такого чрезмерно большого миграционного потока. Я согласен с вами в том, что это на самом деле очень сложная проблема, да, вне всякого сомнения. Могу я добавить? Да, конечно, конечно. Я думаю, что здесь опять-таки мы затронули совершенно два разных э, процесса. О том, что мы говорим об этих потоках и так далее, мы говорим о процессах миграции. Угу. Мультикультурализм это политика обращения с поликультурностью это для меня например совершенно разные вещи и конечно они же, не связаны извините что естественно перебивают. они связаны с друг с другом но это не одно и то же ну конечно вот этим я, ну, я конечно. хочу подчеркнуть раз мы начали говорить о мультикультурализме то я бы здесь сделала разграничение конечно же государство регулирует миграционные потоки и либо это как бы э, процессы которые э, запланированный и так далее, и либо же есть регулярная, так называемая, миграция, нерегулярная миграция и так далее. И вот сейчас как раз-таки мы говорим об этих процессах, но не о мультикультурализме. Mm. Вы знаете, конечно, пример Америки – это совершенно другое. Да-да-да, нас... мы сейчас уточним кое-что по поводу Америки. Да? да. Ну, и, ну, хорошо. <laughs> Я согласна. А, вы знаете, ну, это всегда была страна иммигрантов. Нация иммигрантов. Нация иммигрантов. Да. И сейчас да. у нас процент населения, которые родились где-нибудь еще, примерно такой же, это примерно 13-14%, как он был в начале 20 века. Mm -hmm. То есть тогда вот приезжали массы из Европы тогда в основном и а ассимилировались. И сейчас у нас приезжают в основном из Латинской Америки и Азии. И вопрос, могут ли они ассимилироваться, ассимилироваться или нет. И вот тогда возникает проблема мультикультурализма Потом я хотела еще другое сказать, что у нас иммигранты разделяются как бы в две группы. Есть действительно вот эти вот рабочие иммигранты, которые... Может быть, у них образование ниже, и они приезжают вот на такие, вы их назвали, грязными работами. А есть мигранты, которые очень квалифицированы и приезжают на высоко квалифицированные работы. В определенной степени состав экспертов на это указывает. Да. Вот Скажем, в Америке 25% врачей родились не в Америке в Израиле тоже, в Израиле побольше, тоже. пожалуй, да. чем 25 процентов, да, очень симпатично, вот хорошо, что вы сами подчеркнули особость Соединенных Штатов в этом смысле, угу. но, коль уж мы об этом заговорили, со времен отцов-основателей Соединенные Штаты на уровне государственной политики декларировали принцип плавильного котла, да. принцип политической нации, да? Мы американцы, да. не испанцы, не китайцы, мы американцы. Все. А, сейчас вы говорите, что мультикультурализм у вас тоже торжествует. Мультикультурализм предполагает все-таки сохранение а, этно-конфессиональных отличий, правда, ведь да. Да? Да. в определенном смысле консервацию. И если говорить о современном состоянии США, я имею в виду в части, в части демографии, ну а, насколько я понимаю испаноязычных все больше и они скоро станут абсолютным большинством если еще не стали этот плавильный котел а, он уже так забронзовел немножко пусть мне эту вольность простят а, вот. а если я правильно понимаю на смену термина плавильный котел вот в, в контексте ну что ли проповедование или воцарение мультикультурализма пришел термин салатница да да, да. вот Салат. это да да, да да это я когда толкнулся, да, на это то так было забавно думаю ну надо же был такой брутальный принцип да плавильный котел мы здесь все будем исключительно американцами время идет идет идет идет идет идет идет и от этого брутального принципа плавильного котла великая нация нация иммигрантов перешла к совершенно вегетарианскому, причем в буквальном смысле слова, вегетарианскому, салатнице, да. но очень политкорректному, я согласен. То есть вы хотите сказать, я хочу просто вот это подытожить, вы хотите сказать, что э, все, не идет уже речь о плавильном котле? Ну, в общем-то, нет. То есть есть люди, конечно, которые, может быть, это предпочитают. И... Вас бы. Да. Ну, или, скажем, люди, которые белого цвета и не отличаются там от баспов, mm -hmm. а те, которые, на которых посмотришь, и понятно, что они не э, другой расы, не из Европы, то это сложнее. Есть люди, которые коренные американцы, которые родились там, и у них предки родились там, но они не выглядят как э, те, которые начинали. Mm -hmm. э, в эту страну, и для них это невозможно. Поэтому ассимиляция котел это уже не реальность. Все понятно, спасибо большое. Наверное, сейчас мы перейдем к некоторой конкретике уже, да, к делам школьным. Считаем, что вводная часть закончена. Единственное, только вот уточнение Махабад заметил, что это разные вещи миграция, да, миграционные потоки и мультикультурализм. Но политика мультикультурализма, с моей точки зрения, на практике очень во многом, если не в решающей степени, зависит от того, какие в твоей стране миграционные потоки, какие этнические или этноконфессиональные анклавы да, возникают в тех или иных городах. И от этого мы неизбежно прямо переходим к проблемам современной школы проблемам педагогов, у которых начинают заниматься дети из, скажем, из среды мигрантов, проблемам самих детей, мигрантов, правда, они ведь существуют, различия никуда не деваются, во всяком случае, вот пока ребенок, вот он там первоклашка или кто. И я хотел бы, чтобы вы, уважаемые эксперты, сейчас... Ну какие-то, может быть, даже кейсы конкретные привели, просто поделились своим, своими наблюдениями и опытом, как в ваших странах вот эта проблема решается. Проблема организации преподавания, проблема взаимодействия учителей и учеников, учителей и родителей. То есть мы, конечно, это разобьем немножко. Я сейчас просто вываливаю все эти вопросы. Понятно, что мы все в кучу уж, наверное, одним махом не, про, не проговорим, но тем не менее. И ваш выбор, с чего начать, что, вот если иметь в виду проблематику, да, мигран детей мигрантов в школах, что бы вы назвали, вопрос ко всем экспертам, да, что бы вы назвали проблемой номер один, в чем она, вот самая большая, с чем сталкиваются а, конкретные преподаватели практики, может быть ученые, которые занимаются вот, вопросами педагогики? Что я скажу что-то. У нас мигранты немного. Мы, да, конечно, в Европейском союзе, но ситуации в Болгарии совсем по-различному. В сравнении, например, с ситуацией в Германии или другое европейское государство. Поэтому, когда мы говорим о проблеме адаптации мигрантов в школе, нужно уточнить, где в Европейском Союзе. Потому что в каждом государстве эта ситуация разная. Конечно. У нас очень мало мигрантов, у нас много представителей, меньшеств. И когда мы говорим для мульти, даже мы не пользуем это понятие, столь много мультикультурное образование, мы э, используем интеркультурное образование. Как? -как? Интеркультурное, угу. межкультурное. Да -да, понятно, а, да. Мы предпочитаем это понятие, потому что оно более релевантно нашей ситуации. У нас меньше традиционные, у нас немного мигрантов, немного трудовая миграция, немного а, беженцев. А, и поэтому у нас нет такая большая концентрация в школах, где много мигранты и много беженцев. Это возможно, например, в одной школе два-три представителя, например, Сирии, например. Mm -hmm. но две-три. Или китайцев. Две-три. Немного. Но у нас школы, например, где э, доминируют дети э, с ромского происхода, с турецкого, но это, это, это разное. И потому что акцент здесь мигранты, а не традиционных меньшинств, э, я могу сказать, что э, я думаю, что есть два основные проблемы адаптации. Первый язык. Mm -mm. Это первый. Я думаю, что это везде. Это очень важно, чтобы дети говорили язык преподавания. И мы знаем, что вообще в мире есть разные подходы. У нас был подход, впервые учат болгарский язык, потом идут в школе. Теперь мы используем другой подход. Они сразу в школе, потому что с точки зрения судьба детей беженцев, это очень важно, чтобы школа была пространство для их сигурности. И это Идти, то первое решение. Проблема адаптации детей в обществе. Идти в школе, научить язык. И я думаю, что... Потому что они немного... Культурные различия, конечно, важные Потому что, например, наше государство доминирует православие. У нас есть, конечно, мусульманы, но они немного. И... Эти детей не учат в школе, где, например, есть такие дети э, с их религией. Они просто включаются в общей школе. Эм, я не думаю, что, как сказать, проблемы очень серьезные. Может быть, где-то, когда-то есть какая-то проблема, которая связана с эм, color, эм, цвет кожи. Да. Но это эпизодично. Это эпизодично. Ну, нужно подготовить учителей, чтобы работали с ними, потому что предрассудки большие. Я думаю, что это большая проблема. А как... мы сейчас проверим да. на примерах других э, государств, да. как это выглядит. Да. Болгария в этом смысле выглядит просто как оазис да? Может быть, в сказать, европейском чемер... сообществе. Я не о союзе говорю, а о да. сообществе. Да. Можете сказать, что это можно... теперь уже почти моноэтническая страна? Моноэтническое государство, нет? Нет, нет. Большинство болгаров, 10% турков, я говорю для официальной статистики, около 5% ромы, и армянцы, евреи, и власы. Просто мы привыкли жить вместе. У нас очень мультикультурные наше общество в принципе мультикультурное. Ну, Болгарию как мы хорошо происходит? знаем со времен Советского Союза. Это была единственная, почти доступная для граждан СССР страна зарубежья. Все очень любили туда ездить. Кто имел возможность... Вы хотели что-то сказать? Я правильно понимаю? Вы активно обсуждаете что-то между собой? Нет? А, вот только в этом. Все понятно. Пожалуйста, Махабад, может быть, вы продолжите? Конечно же... Да, вы уже упомянули тот факт, что Германия стала известна да, да. по всем сообщениям, по телевидению и так далее, и так далее. И... Я, извините, пожалуйста, я напомню на всякий случай залу и телезрителям, что Махават представляет университет Лейпцига, угу. Федеративная республика Германия. Да, и хорошо, что вы напомнили официальное название этого государства, это федеративная республика, и вопросы образования, они находятся в компетенции отдельных федеральных земель. земель. Поэтому, как бы, конечно же, общая ситуация в Германии такова, что на данный момент, это статистика 2017 года, пока как бы еще агентство не успевает обрабатывать все данные, чтобы получить актуальные, совершенно актуальные данные. В 2017 году процент э, тех людей, которых в Германии принято официально называть людей с миграционным бэкграундом, э, составлял более 23%. 23% от 23% от общего населения Германии. Здесь я бы тоже хотела... Я думаю, что проблематика обсуждения этих вопросов еще заключается в том, когда есть представители различных государств, то, наверное, сначала надо как-то найти консенс, о чем мы говорим. Потому что терминология, она может различаться. И понимаем ли мы под мультикультурализмом тоже, тоже в Германии, то, что понимают под этим в России, или в Америке, или в Болгарии. Mm -hmm. И если как бы... Я очень приверженность того, чтобы сначала найти общий язык. Да. По дефиниции Организации Объединенных Наций: э, мигрант это тот человек, который живет в том государстве, который, в котором он не родился. И это мы говорим о тех, кто действительно сам мигрировал. Это мигрант. Все остальные это дети и так далее. Это первое поколение, второе поколение, третье поколение. Поэтому в Германии. И применяется вот этот термин uh, my, uh, «persons with migrant background», mm -hmm. то, есть, то есть не «мигрант». И это было бы более корректно, потому что дети, которые уже родились и выросли в этом государстве, Существом у них нет ну, вот да, да, да. истории вот этого миграционного процесса и поэтому в этом тоже нужно делать большую разницу это первое поколение тот кто сам прошел этот процесс это дети которые уже выросли а потом же уже есть же в германии допустим уже и внуки этих тех кто мигрантов которые и в этом вопрос они до сих, до сих пор считаются мигрантами но вот вы можете ответить, в Германии они считаются мигрантами на, не на уровне законодательства, там федерального или земель, а на уровне вот обы, обыденного, обывательского, если хотите, сознания? Конечно же, есть разница. Да, о ком мы говорим, какая среда, в какой среде мы находимся. Ну да, да. да. Поэтому, когда вот коллега сказала, что, естественно, если кто-то имеет другой цвет кожи, то вопрос возникает, или восприятие сразу возникает автоматически, да, это человек, который э, имеет какие-то другие корни. Да, это есть, это есть, есть предрассудки, есть стереотипы и так далее, и так далее. То есть, но если мы говорим о вопросах проблем владения языком, то, конечно же, тот, кто уже родился, он уже не владеет языком своих предков. Да? Как бы. Но по официальной статистике сейчас в Германии тоже как бы очень долго и работали над этим, и сейчас до сих пор и каждый раз меняется вот эта дефиниция этого понятия, кто относится к этой группе. Когда это, впервые... это такой незавершенный процесс, да? Э, э, сами дефиниции меняют свое содержание. Конечно, конечно. Потому, ну, и это правильно. Это правильно, потому что то состояние, которое было 30 лет назад, 50 лет назад и сейчас, это совершенно разные вещи. Да? Меняются uh -huh. поколения и должно меняться восприятие этого. Поэтому... Вот. Махабат, извините, можно на примере вот турецкой диаспоры? Вот в 60-е годы первая волна миграции из Турции в ФРГ, в Германию, она ведь сделала очень много не только для Германии, но и для Турции. Туда вернулись потом квалифицированные люди с, с этими новыми совершенно, да, с новыми компетенциями. В каком смысле это просто здорово помогло турецкой экономике, но... Десятки и сотни тысяч турков, которые в 60-е годы приезжали в Германию, очень сильно помогли и Германии да, восстанавливать свой промышленный потенциал, развивать некоторые новые отрасли. А, часть этих турков вернулась к себе, а, значительная часть осталась. Да, Махмуд Азал в сборной Германии признавался три года турок этнически, да, три года лучшим футболистом Германии, такое о чем говорит. Да. А, вот их дети. Вот именно вот на примере турецкого этноса, они воспринимаются на обывательском уровне как э, дети мигрантов или это все, уже они ассимилированы? Нет, они дети мигрантов. Все-таки? Все-таки. И, к сожалению, вот, э, предрассудки есть. Угу. И, и предрассудки, наверное, в первую очередь э, испытывают именно вот эти дети, которые не, не выглядят как настоящие этнические нянцы. Угу. Не Хохдойч. Да, да, да. Ну, я говорила, что этнические немцы, да, то есть, потому что как бы большинство из этих детей, естественно, являются гражданами Германии, имеют гражданство Германии. Да, да, да, да. И эти проблемы есть, как бы, хотя в Германии, конечно же, очень большие усилия предпринимают в этом отношении. То есть мы, мы не говорим об ассимиляции, мы не говорим о мультикультурализме. Сейчас программа в Германии на официальном уровне – интеграция. И интеграция не меньшинства к а большинству. Интеграция должна эм, Двусторонние затрагивать движения. двустороннее движение. Она должна затрагивать, и к этому пониманию наконец-таки пришли в Германии, что э, не, не только мигранты должны, так сказать, внести свою долю и... Пытаться интегрироваться, то есть то э, общество, которое принимает этих людей, оно должно открыться этим процессом. Я как мигрант могу биться и биться, но если меня как бы, общество это не воспринимает, то в конце концов э, я ничего больше уже но не могу. Но мы с вами узнаем. говорим уже о вопросах преподавания по существу, да? если так вот э, чуть-чуть спроецировать это хозяйство. Но и замечание о встречном движении, насколько я понимаю, вызывает как раз наиболее яростное противодействие, когда говорят, что почему, да, хорошо, мы готовы интегрировать э, людей, которые приехали к нам в, в нашу благополучную страну, там откуда-то, я не знаю, из Сирии, там, из Афганистана, еще откуда-то, из стран Ближнего Востока, Центральной, Средней Азии. А, но почему мы-то должны, а, это извечный спор, да? мы поднимаем до себя или опускаемся до кого-то, мы чувствуем, что мы выше, и мы, почему мы должны интегрироваться в эту сторону, пусть они до нас тянутся. И это ведь и на школьном уровне, насколько я понимаю, свое выражение находит. Но при, сейчас мы уже точно вот к школе перейдем. Я был бы благодарен уважаемым педагогам прежде всего к присутствующим здесь Казанским, может быть, у вас уже есть какие-то вопросы. Может быть, мы перейдем просто к каким-то конкретным кейсам, и ваши вопросы помогут нашим экспертам сориентироваться, вот, отвечая на все на это, да? как это будет. Люция, я вас чем-то развеселил? Нет, она тоже да, извините великодушно, но ну, подавайте голос. I, I apologize, forse, forse. I, I speak English because my Russian is not oh. allowed to <laughs> answer in the correct form, but... Yes, please. No, I mean, in Italy we have quite a situation about migrations, and uh, a lot of uh, uh, political, social, economical problems are uh, uh, revolving around it. Uh, italia тоже problem migra в этом context связан как aspect uh, yeah. the um, our colleagues already mentioned language and uh, already mentioned the fact that uh, we must distinguish between generations when uh, children in schools arrive when they have already uh, studied or they the language fluently коллеги уже высказывались о проблеме языка о том что студент школьники неплохо владеет языком In our uh, context, in, in the Italian context, uh, we have the, um, um, we deal uh, daily with the fact that, that our uh, migrants, um, immigrants, uh, are coming from totally different uh, cultural background. And we tend to, um, it is very um, clear, From uh, several uh, aspects, not only physical uh, features, but uh, uh, cultural features, languages, uh, traditions, and uh, they are so intertwined that uh, it is impossible to come into a class uh, or classroom, uh, a group, and uh, uh, don't bring this uh, uh, clash with you. Ситуация, если рассматривать итальянский контекст, то ситуация такова, что школьники из, приходят из разных контекстов, из разных бэкграундов, и мы не можем эти бэкграунды закрыть на них глаза, это уже становится частью нашей культуры. I think in Germany they have uh, already, they moved a bit further and they are, because of their social, um, political um, organization, they uh, they have developed a better strategy to uh, accommodate it. For Italy, it is a, a more, um, uh, let's say, uh, we have some uh, regions or um, uh, locations where uh, the cultural context background, the Italian background is uh, um, more favorable. Mm -hmm. But there are areas or even regions where this problem is really uh, creating a struggle. Um, um, Коллеги, в Германии, если мы рассматриваем и сравниваем Италию с Германией, то в Германии в этом вопросе наблюдается прогресс, потому что власти политически разработали, активно уделяют внимание решению этому вопросу, но опять-таки, если возвращаться к вопросу Италии, то здесь есть различные регионы, где итальянское население преобладает, и но есть и смешанные регионы, где властям нужно решать эту проблему и обществу нужно решать эти проблемы. I just wanted to conclude the saying that um, the teachers factor is crucial. So when we have teachers who are um, deeply convinced that integration or even acculturation is possible, uh, the children are uh, able, they are, um, uh, they are programmed to go beyond. They are uh, curious, they are open, they don't feel uh, that difference as an obstacle. The adult makes a lot of difference because if in the family mm. they have uh, prejudices, they have this uh, bad imprinting, it's difficult to uh, change it. И в этом вопросе главную, важную роль играют учителя, потому что они могут помочь студентам и обществу преодолеть эти предубеждения, предрассудки, и нужно показывать, как быть открытым, и стараться решить эту проблему вместе. Именно от взрослых а, меняется и поведение детей. Ну да, логично. А, Дина? Вы, вы знаете, я хотела бы... Вот, Спасибо. Да, я, я хотела бы подчеркнуть вот что. что Есть еще различия между а, вот, а, детьми, которые, скажем, у которых родители мигранты, они сами родились в, в стране. Дети, которые приехали в раннем возрасте, и дети, которые приезжают уже попозже. И для всех этих детей, в общем-то, э, у них разные проблемы, и процесс как-то отличается. Для маленьких детей войти в среду э, довольно легко. И все дети, в общем-то, за год примерно они, разговорный язык у них появляется. Они общаются с другими, особенно маленькие дети. У них проблема другая. Проблема, что их родной язык они забывают или а, не продолжают его изучать. Вот скажем, я приехала в Америку, мне было 12 лет, и я вот с вами разговариваю на темы, которые я по, на русском языке никогда не изучала. И мне это очень трудно, потому что у меня словарного запаса не хватает. И я вам даже комплимент не буду говорить, я просто констатирую факт, что вы прекрасно говорите по-русски, несмотря на ранние раннее перемещение в США. И со словарным запасом у вас тоже все в порядке. Продолжайте, ну Спасибо, но просто, скажем, если бы я приехала в 6 лет, вы понимаете, что Было бы по-другому, Было бы по-другому. Вы бы говорили с акцентом. Ну, нет, и, в общем, я выразить себя не смогла бы. Так что, в общем-то, языковая проблема – это проблема для учителей. И, мне кажется, это меньше проблема для учеников до более старшего возраста. Вот Все-таки маленькие дети они научатся, они начнут говорить, и, может быть, это будет дольше для них научиться ну, там, в школе писать, читать и так далее, но, но эта проблема проходит. Со старшими учениками проблема больше, и им труднее уже учить язык, и в Америке у нас есть, в общем, как бы по-английски, -по я бы сказала, континуум, То есть mm -hmm. а, есть специальные школы, где немного а, иммигрантов, есть специальные классы, может быть, во время английского языка их забирают и специально обучают их английскому языку для иностранцев. А есть уже в Нью-Йорке и в других больших городах школы для иммигрантов, интернациональные школы, где все учащиеся иммигранты, вот, которые приехали, может быть, за последние три года, и им преподается, это уже на старших старшеклассники, mm -hmm. и им преподается вот предметы и язык в то же самое время немножко по-другому, специально для них. Mm -hmm. То есть вот есть у нас если я правильно понимаю, я обращаюсь сейчас к педагогам казанским уже немножко горячее, да? вот, отдельные классы, а, вплоть до того, что от, отдельные школы. Ну, Нью-Йорк мы не будем сравнивать с казанью пока что, да, воздержимся от такого сопоставления. Но, но тенденция. Вы можете как-то вот привести один, два, три примеры из своей практики? Насколько я понимаю, в школах Казани, в некоторых школах Казани, во всяком случае, ведь существуют не только классы, да, такие специальные для детей, мигрантов. Нет? Нет? классы, где их больше половины. Вот так вот, да? Вот давайте так уточним. Вот как ставится э, вопрос там? С одной стороны, э, ну, существует небезосновательное представление, более чем небезосновательное, на 50% небезосновательное, что Татарстан — это мусульманская республика. И поэтому да, те мигранты, которые приезжают сюда, трудовые мигранты, назовем их, да, так, эту категорию обозначим, из, Ази... Там, из узбекистана из таджикистана ну нет языковых проблем вот нет тех проблем о которых сейчас говорил вот, лучше а... а... а... язык... а... а... язык... да да я, я понял извините я оговорился да вы хотите сказать что форси – это немножко другое да да естественно да. Можно мы немного расскажем о положении в России да, с конечно. миграцией? Маленькую. У меня не было выступления запланированного. А, да Только нет, по ради Бога. Языка. Спасибо. Это вам спасибо за то, Но, что там, вы там, это уточнили. Да, это таджики, а ну тогда продолжайте, Коль, уж вы начали. В чем проблема, сколько их, как вы с ними управляетесь, нет, как не они вы... живут? Извините, я не учитель, я просто, так сказать, как, как гражданин, как житель города, да, это такие чисто бытовые наблюдения, я не специалист. Давайте мы лучше дадим слово тем, кто является специалистами. У меня только отдельные, -то единичные наблюдения, связанные, скажем, там с рассказами коллег о том, как они работают, какие трудности возникают, например, в обучении детей вьетнамцев, которые уже неплохо владеют бытовым языком, но когда они... Изучают классическую литературу на уроках русского языка, то для них стихотворение Пушкина памятник или рассказ Чехова Уму это то, ой, простите, извините. Это то, что вообще непонятно. Это то, что, да, спасибо, то один-один. Это то, что вообще непонятно. Они не понимают там ничего по содержанию. Задача выучить, язык, выучить творение для них — это задача выучить текст на совершенно незнакомом языке, где каждое слово непонятно. И методики преподавания, конечно, многие учителя не знают. То есть такие дети без репетиторов добраться до сколько-нибудь приемлемого уровня не могут. Здесь вот просто у меня опыт работы репетиторов, которые рассказывали, с какими элементарными вещами им приходится заниматься, в частности, именно на уроках русского языка, русской литературы. Потому что в том, что касается естественно научных дисциплин, проблем никаких нет. Великолепные результаты, например, у ребенка он очень смышленный, у него очень развитый интеллект, математика, физика, то есть здесь никаких проблем нет. А вот именно то, что касается, собственно, русскоязычной культуры в таком, в глубинном смысле, да, здесь, конечно, основные трудности возникают. И то, как приходится работать репетитору когда они анализируют творение, чтобы выучить его наизусть, когда они понимают рассказ, тем более, скажем, литературы XIX века классической, где еще и жизненные реалии очень далеки, так сказать, mm -hmm. от опыта этого ребенка, или когда они пишут сочинения, изложения на темы, которые также далеки от их реалий которых нет в их опыте, тут, конечно, очень большая помощь нужна, и учителя часто к этому не готовы. Но вот данный конкретно вьетнамский ребенок, с которым работает моя коллега, как репетитор, среда, хотя он по-русски говорит, но реальная русскоязычная среда для него только в классе, потому что все домашнее окружение, и семья, да, и да, община, да. в которой он общается, да, землячество, они все говорят по-вьетнамски. То есть его единственная сфера общения на русском языке – это только школы и ровесники. То есть насколько он там интегрирован, насколько у него есть возможность общаться с ровесниками, насколько он имеет активную языковую практику на русском языке. Вне школы он живет в своем сообществе, в своем землячестве, и там все общение, конечно, на вьетнамском. Большое вам спасибо, хорошие конкретные примеры, по крайней мере мы, как говорится, дошли до уровня ученика, да, вот вьетнамского там мальчика, вы начали, отрекомендовавшись как человек, который не имеет никакого отношения к педагогике, потом признали, что вы репетитор вообще-то, да, и у вас коллеги все там работают, это очень, это очень мило, может быть вы представитесь, чтобы вас как-то... Спасибо большое, спасибо. спасибо за вашу информацию. Продолжайте, институт психологии и образования, колюс, э, наши кейсы, наши примеры, наши проблемы. В нашей республике преобладают мигранты из Средней Азии, это узбеки, казахи, и несмотря на то, что это туркоязычные народы, но проблемы с языком у них такие же большие, как и у э, таджиков. Почему? Потому что, во-первых, э, наши... В нашей школе сложилась такая ситуация, что нет поддержки языковой детям. То есть они садятся в обычный класс, где обучаются вместе со всеми остальными детьми, и ребенок Оказывается в таком положении. Дома с ним разговаривают на родном языке, потому что, как правило, мамы не говорят на языке, на русском языке и, э, и, на, татарском и на татарском не говорят, естественно. И поэтому ребенок оказывается, что языковая поддержка ему оказывается только в школе, только учителем. И, э, этого недостаточно, потому что учитель занимается вместе с остальными учениками, и только тогда, когда у него есть возможность, дополнительно вынужден заниматься этим ребенком. Поэтому ситуация с языковой адаптацией детей-мигрантов в наших школах, к сожалению, обстоит очень сложно. И э, учителям, во-первых, сложно из-за того, что эти дети находятся в среде остальных, и э, индивидуально работать не всегда есть у него возможность, а с другой стороны – Учителя нет еще и подготовки к этому соответствующей. У нас нет методик, не подготовлен учителя к работе с детьми мигрантов, то есть к именно языковой адаптации. Вот в наших исследованиях таких проблем, связанных там с серьезными предубеждениями или негативными установками, тоже Рендора Рафаэль, я думаю, может рассказать. Ну, не выявилось, но вот проблема языковой адаптации она стоит очень остро. Ну и если это ключевая проблема, получается, что не решив ее, мы не решаем вообще проблему интеграции, да, вот в эту, в эту среду, а скорее порождаем другую проблему психологического напряжения, отчуждения, возможно, какой-то враждебности. Один сопутствующий вопрос: вот э, если говорить о Казани, о Татарстане. Э, сколько сейчас в среднем вот, заполняемость класса сколько-то 30 40 сколько-то человек 30 человек 30 человек специальных классов для детей э, мигрантов нет а, если, а, но есть а, некие а, такие тренды что ли особенности расселения мигрантов и соответственно есть Школы, где детей-мигрантов больше, где меньше, допустим, вот азербайджанская диаспора вот в этом районе Казани группируется и, соответственно, близлежащую школу, там будет побольше азербайджанских детей. Вьетнамская, понятно где, там побольше. Вот я пытаюсь понять, ну, собственно говоря, вы все уже сказали, нет методики, о чем можно говорить, да? но тем не менее на практике все равно приходится что-то ведь делать. Удельный, какая доля вот в среднем детей иммигрантов в обычных школ, классах тех школ, которые вот соседствуют с местами такого, ну, анклавного что ли, расселения вот этих диаспор? Можно все-таки по поводу методик? Вот то, что мы сейчас говорим, методик преподавания русского языка нет. Они есть, они разработаны. И комплект учебников, и учебная программа в МПГУ, это давно уже разработано. Другое дело, что, к сожалению, у нас вообще такая категория граждан, скажем, как учащийся мигрант, вообще официально такой... Категории у нас нет. То есть официально э, учащиеся мигранты в школах не признаются, поэтому никаких интегрированных программ, государственных программ их поддержки, их обучения, э, адаптации на государственном уровне мы не имеем. Извините, вот здесь такая перекличка с опытом Германии, да, когда говорят, что ну мы же не считаем их, да, детей уже не не должны считать, по мигрантами, они уже уже родились в Германии, правда? Нет, здесь... Поправить, потому что программы иммиграции они как раз таки в Германии есть. Я сейчас говорю просто отсюда информация о том, что не, не, дети мигрантов, не, у них нет статуса, да? Нет, детей иммигрантов. соответственно, нет, нет специальных не программ для них. <къех> и формально это перекликается с вашей с позиции властей ФРГ, что человек, родившийся здесь уже не является мигрантом. Нет? Должна как раз таки уточнить, что, что понимается вообще под этим понятием мигрант. Я вот это имела в виду. Да? Uh -huh. и, на, и это не на уровне правительства Германии, это дефиниция, а на уровне организации объединенных наций. Что считать мигрантом нужно того, кто живет в другой стране, в которой он не родился. Это вот официальная дефиниция ООН. Кто вообще относится к мигрантам? Простите мне мое невежество, вот именно этот раздел документов ООН я как-то и не изучил. да. Это, это, это моя промашка. Поэтому, это как бы вопрос такой глобальный. Кто вообще мигрант? Да? Как, как долго он считается человеком, этот мигрантом? Это теоретический вопрос. А в Германии, естественно, есть четкая дефиниция, кто относится к этой группе Слава детей, Богу, к этой... Да, да. И есть очень много программ на общем уровне государства и на уровне отдельных федеральных земель. Они пробовали обмениваться опытом? Я вот к этому подвожу. Здесь как собрались. раз мы для этого и собрались, mm -hmm. да? Но ну, разрешите, а, нас... я продолжу. Да, конечно, своими. конечно. Я говорю сейчас о программах обучения. Да. Все-таки эти учащиеся, они нуждаются в специальном обучении. Нужна специальная подготовка учителя. Это у нас, к сожалению, нет. Для этого нужно финансирование, но пока это не будет решено на государственном уровне. Школа пока остается вот наедине со своей проблемой. Наши учителя пытаются это решить как-то вот на своем да, личном опыте, да, на своем энтузиазме как-то держатся. Вот. Это вопросы федерального финансирования или регионального? Федерального. То есть э, мы можем сказать, что примерно те же проблемы, что и здесь в Татарстане, существуют и в других регионах, где достаточно большой приток где, мигрантов. Где еще больше детей-мигрантов в школах? Например, Москва, Петербург, Новосибирск, Томск, там гораздо больше мигрантов. Мы на шестом месте, Татарстан, mm. по количеству но мигрантов. Мы, не, но мы, но мы по всем показателям в стране, то, то на втором, то на шестом, но ниже не опускаемся, ниже не опускаемся, мы передовой регион. Такой. К вопросу об обмене опытом. Значит, программа существует, достаточно разветвленная сеть в ФРГ. Я так понимаю, что и в Соединенных Штатах, конечно, им достаточно. Они поддаются адаптации к нашим условиям? Или мы настолько здесь и здесь настолько своеобычно, что ничего не получится как-то взять и применить? Да, сейчас... Можно я скажу? Да, конечно. Учитель начальных классов. В классе учится 31 человек, одна треть мигрантов. Вот одно дело программа, а другое дело критерии оценивания. Я бы хотела у экспертов узнать, как таких детей оценивать. Они наряду со всеми детьми одинаково хорошие, прелестные. Здесь и, конечно, вопрос языка. Поворачивая голову к маме, он на азербайджанском говорит, к учителям на русском, а к папе перемешку. Вторая проблема. Вот хотелось узнать, как вы порекомендуете учителям нашего города в таких классах работать, и как критерии оценивания создать для них отдельные? Вы сейчас не о поблажках говорите? Нет, я говорю о оценивании этих детей. Одно дело, что они механически отлично переписали текст, а другое дело – работа над орфограммами. А мы оцениваем по одному критерию. Хочется этому ребенку поставить такую же оценку наряду с остальными детьми, но, увы, у нас разногласия. С кем? Я работаю на кафедре дефектологии и клинической психологии, и, я думаю, есть некоторая аналогия с тем, с той государственной регуляцией стандартов, которые есть применительно к детям с ограниченными возможностями здоровья. Многие дети с нарушениями здоровья сейчас обучаются на условиях инклюзии. Они имеют право обучаться в общеобразовательных школах. Но при этом существуют специальные федеральные государственно-образовательные стандарты для детей с различными нарушениями, с различными ограничениями здоровья, где все-таки оговорены и специальные коррекционные курсы, и оговорены... Критерии оценивания, да, там немножко где-то отличаются сроки обучения, да, там дети разделены на категории, одна из которых может обучаться, например, и осваивать программный материал, скажем, начальной школы в те же сроки, что и норматипичные дети, да. Вторая категория может осваивать тот же самый материал, но в пролонгированные сроки. То есть вот для детей с ограниченными возможностями здоровья такие стандарты приняты. И для этих детей появилась возможность обучаться по их выбору либо в специальных коррекционных школах для детей с нарушениями здоровья, которые да, еще да. сохранились, да? либо на инклюзивной основе в общеобразовательной школе. Но все-таки такая нормативная база уже существует. Технологии, конечно, тоже еще до конца не отработаны, но, по крайней мере, стандарты есть. Вы предлагаете перенос? На ну, детей-мигрантов? Не знаю, но то, что, судя по всему, все какой-то особый статус и, возможно, какие-то другие образовательные стандарты для них могут быть разработаны, не исключено. Потом, вот относительно квалификации, я вот сейчас не очень знаю. По первому образованию я учитель русского языка и литературы, и когда я в те давние советские времена обучалась в университете, у нас была специальность отдельная преподаватель русского языка для национальной школы, mm -hmm. в первую очередь для татарской школы. Я вот, к сожалению, коллеги даже не знаю, сейчас это специально сохранилось или нет. Не исключено, что, такое, что таких, таких специалистов у нас сейчас даже и не готовят. Да, готовят нет? Вот, нет. Не знаю, я вот сейчас нет, не очень вы, знаю быть, ситуацию филологического образования. Но они, по-моему, нашими иностранными студентами занимаются. Занимаются иностранными студентами. Понятно. Это была именно кафедра русского языка для иностранных. Ой, простите, для национальной школы. Ну, национальную школы у нас в Татарстане, это, так сказать, на, на 99% была татарская школа. Да? И это были ребята, которые изучали, как обучать русскому языку детей, для которых татарский язык родной как обучать русскому языку государственному как второму на основе татарского языка. И, конечно, у них были очень обширные знания по, сравнительной, так сказать, по сравнительному языку знания. Они очень хорошо знали особенности татарского языка как тюркского, русского языка как так сказать, славянского. Да? Очень хорошо понимали весь этот, тот конкретный спектр трудностей, которые возникали, скажем, у тюркоязычных детей при освоении русского языка. И знали, как работать именно с этими специфическими трудностями. То есть они были к ним готовы. Мне кажется, что большинство преподавателей русского языка в особенности, которые работают с детьми, тем более выходцами из разных стран, у которых родной язык самый разный, да, и, действительно, и персидский, и тюркский, и вьетнамский, и арабский, они, конечно, совершенно не готовы к этому разнообразию, тем более в условиях отсутствия какой-то вот стандартизации государственной регуляции. Спасибо. Спасибо вам. Да? Можно я просто хотела вам... Во-первых, я вам очень сочувствую, что у вас столько детей в классе, что угу. треть из них не может просто вот, ну, делать ту работу, которую вы им задаете, и вам очень трудно, и я это очень, очень понимаю. И я думаю, что то, что вы сказали, что вот что-то из дефектологии, ну, во-первых, во то, что эти дети приезжают из другой страны и учатся у нас, это не дефект. Но, но эти Но различия, да, дифференциация стандартов, конечно, тоже должна быть. Временно, это не навсегда. Через 2-3 года, наверное, они уже смогут. Um, и еще я хочу сказать, что вот я, например, считаю, что то, что их родители говорят на, на их родном языке, это не проблема. Вот если бы мои родители со мной не говорили по-русски, я бы с вами сейчас не смогла беседовать. И то, что у детей есть два языка, это хорошо, и э, взрослым очень трудно учить новый язык. Вот если бы вы все сейчас поехали в другую страну и начали там жить, то, наверное, вы со своими детьми тоже продолжали бы говорить на своем языке. И главное, что родители могут что-то давать своим детям, их обучать своей культуре и читать им на своем языке. И это все по-английски, это слово называется transfer, то есть это переносится как бы на, на новый язык. Но, но проблема в том, что вам так трудно и что у вас в школах нет вот таких специальных а, классов или, или поддержка какая-нибудь нужна для вас и для детей, которых... Вы учите Языковая, Вы выразили сочувствие по поводу того, что большие классы. А средняя наполняемость классов в США, в Германии, например, сколько? 20, 15, 10. Столько же, но, но я тоже сочувствую учителям. Да. <laughs> то, то есть и, и, и ваши учителя заслуживают да. сочувствия. Ну, слава богу, видите, вы не одиноки, да? Глобализация шагает по планете, у них те же проблемы, все хорошо. Ваше предложение адаптировать или перенести программу для детей, как сейчас говорят, с особенностями развития, на детей э, мигрантов? Я правильно понимаю? Нет, ни в коем случае. Как? Ни в, коем случае в нельзя, нет, ни в коем случае нельзя э, переносить программу. Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья – стандарты. Это восемь разных стандартов для каждой категории нарушения. Они совершенно отдельные для детей с нарушениями зрения, с рук, слуха, и так далее. А почему да? вообще вы об этом заговорили? Я заговорила о том, что это появление этих стандартов как раз вызванным к жизни было тем, что дети с нарушениями здоровья получили право обучаться на условиях инклюзии в общеобразовательной школе, но при этом столкнулись с тем, что они не готовы э, выполнять требования стандартные okay. в как те же помогли справиться? Ну, по крайней мере, там, во-первых, была очень большая дифференциация детей и сейчас. Методики, методики какие-то были? Методики создаются. Метод... Сказать, что методически это полностью обеспечено, тоже нельзя, потому что это очень свежие решения Я... государственные, да? Okay. Понимаете, я к чему клоню? Вот э, здесь, э, сейчас, Махабад, я помню, что вы хотели дополнить, да, сейчас я буквально два слова только скажу. Вот здесь э, мы выяснили, что несмотря на все сотрудничество между людьми, которые занимаются педагогикой, да, исследователями, между, скажем, Германией и ФРГ, если быть уж э, абсолютно корректным, и Российской Федерации, и Татарстана, в частности, не очень получается адаптировать те программы, которые используются в ФРГ, к нашим условиям, да? потому что есть принципиальная разница в этих условиях, к сожалению, наверное, она существует. Вторая, второй заход, я, может быть, примитивно или упрощающе очень все понял, что да, но есть определенный набор методик, который позволяет инклюзивно в обычных классах обучаться детям с особенностями развития. Да? И я просто подумал, что, может быть, это ваши рекомендации вот взять нет, и приспособить нет, нет. к детям-иммигрантам. Детям, Если Н нет, просто скажите нет. нет Моя речь состояла в том, что точно так же, как детей с ОВЗ, надо было выделить в отдельную категорию и предложить для них отдельные кредит, Официально. Статус, конечно. О статусе. Точно так же и здесь какие-то статусные условия должны быть созданы. Спасибо. Я вас уже минут 15, наверное, обделяю внимание. Да, извините, великодушно, прошу. Школа Казанская, 153-й, педагог-психолог. Да. В нашей школе вы задавали вопрос о том, какие категории, если контингент, который живет рядом, и таких детей больше в школе. Нет. В нашей школе обучаются мигранты из Узбекистана, из Азербайджана, из Украины. Но вот те дети, которые из, из Узбекистана… Из из из извините, пожалуйста, дерутся между собой? Нет. Отличные дети. Прекрасные дети. Да? Проблемы принятия детей особо не было. Года 4 назад, наверное, было. Сейчас, наверное, от того, что таких детей становится большее восприятие, наше тоже меняется. К ним как бы достаточно все дружелюбно. Но проблема языковая ⁇ это самая первая проблема. И вот для меня, например, если мигрант из Узбекистана, с ним мы можем поговорить на татарском языке которые созвучные, и они понимают нас. И если ребенок совсем не говорит на русском, мы можем через татарский язык как-то найти общий язык. Но если из Азербайджана, вот сейчас у нас есть ученица, это семья, как Мухаббат назвала, экономические иммигранты, да, или вот трудовые мигранты, где проблема еще в том, что родители не совсем заинтересованы в том, чтобы ребенок обучался языку, возможно, мы не знаем. У них нет планов оставаться здесь надолго. И поэтому здесь для меня, например, и для учителя большая проблема, потому что учитель азербайджанский и я азербайджанский не знаю. Да? Мы только знаем русский, а этот русский ребенок тоже не знает. Потому что как бы, ну, и в ряде случаев том, не хочет знать, правильно? Я понимаю? Да, и когда мы говорим с родителями о том, что нужно, потому что есть курсы для обучения, да, землячества, но родитель не особо заинтересован в том, чтобы изучить. Вот с такой проблемой мы тоже встречаемся. И получается, что учитель как бы вот в этой ситуации, кроме поддержки психологической, так как я психолог еще, да, ребенку, особая поддержка нужна учителю, потому что вот действительно нужно оценивать как-то ребенка, а он учится по обычной программе, и учитель говорит, ну как я могу, если ребенок разговаривает на бытовом языке, а второй класс уже проходит что такое существительное, что такое прилагательное, как я могу ему поставить три? Если еще по окружающему миру, она может дать ему задание, где он сможет сориентироваться и вытащить на оценку повыше, потому что по природным способностям ребенок-то ну, достаточно да, хорош. Да, да, да. Но по русскому языку, ну, как бы вот здесь и самооценка, наверное, ребенка страдает и так далее, и так далее. Вот проблема такая есть. Для учителя еще, и я хотела бы задать вопрос экспертам, существует ли у вас какая-то система психологической поддержки? Может, то, что мы сможем перенять от вас? Спасибо. Вы хотели сказать что-то а потом? Sorry, я... Yeah. Question about uh, evaluation, um, I don't know very well how in uh, Russia it works and uh, in this region specifically, but uh, uh, in Italy we have some uh, um, tools that we can use to bridge this uh, this gap. I'm sorry to stop our discussion, but I would like to answer the question about the assessment of students. <laughs> Я не знаю, как происходит это в России, но в Италии есть специальные инструменты для оценивания. As a teacher, we can um, diagnose the level, the entry level of the student uh, every year, and uh, we can um, write down our uh, uh, sort of uh, um, a picture of uh, the possibility that uh, the student has at the beginning of the academic year в италии преподаватели учителя диагностируют или оценивают уровень владения языком и таким образом с помощью этой диагностики мы можем нарисовать картину развития к этому ученику important is that, uh, this, uh, um, initial picture must be shared with the family So there is a meeting when uh, it is necessary because we see that there is an issue. We meet the uh, parents when possible, when the family accepts. And uh, uh, we share these, uh, um, our first uh, assessment. And after that, we can adjust the standard, uh, the uh, national standards. So for example, we have some tools like uh, giving shorter text. Uh, providing some, um, if it is about the language, but it can be in any subject. It can be in math, it can be in, uh, I don't know, science, any subject. So we can provide the students with some compensation, something that can help to achieve the best that uh, they can. And sometimes that doesn't match the official standards. So we, uh, our evaluation will follow their possibility and not the standard that we are required. И после диагностики, эту диагностику, оценку мы обсуждаем с родителями, где объясняем, как нужно будет вести себя. И благодаря такой диагностике мы, учителя, свои действия могут скоординировать, если мы говорим о языке, это может быть применено, конечно, и к другим предметам, не только к, к предмету итальянскому языку, например, или русскому языку. Это может быть и на примере математики, биологии и других предметов. Учителя разрабатывают специальные задания для, таких, для такой группы детей. Например, текст сокращает от текст. И, и, и вот действия со стороны учителей могут идти немного в разрез с официальными стандартами, чтобы Но. помочь студентам, помочь ученикам приспособиться в соответствии с уровнем владения языком. Last point uh, that follows uh, Professor Biermann's um, suggestion, this is temporary. So it is uh, some sort of uh, bridge between uh, the starting level and what they can achieve in uh, two, three years. Uh, и это uh, как раз относится с тем uh, высказыванием, uh, с которым поделилась uh, госпожа Бирман. Это как раз такие вот те первоначальные шаги, которые помогут uh, ученикам адаптироваться в это, а это временно, Это, конечно, буквально на 2-3 года uh, такая помощь своеобразная, чтобы они смогли uh, uh, адаптироваться. Ну, Сюда можно передать микрофоном? Да? но ну, я послушала коллегу да, из университета, который работает на кафедре психологии да, и именно детей соВЗ. В общем то я работала с детьми соВЗ и сейчас работаю в общеобразовательной в обычной школе и сравнивая этих детей в общем то вот эти дети которые приходят да, мигранты, дети мигрантов, ведь э, мы не совсем всегда знаем их уровень, и они чем-то схожи с детьми СОВЗ. Потому что и когда эти дети сидят в обычном классе э, с детьми сильный, да, высокий уровень развития с детьми, вот, конечно, тут учитель очень сложно. И ребенку сложно, ребенку-мигранту, потому что он сам не осознает себя, он не понимает. Он хочет быть успешным, но у него это не получается. И, конечно, вот учителю очень сложно. Вот нет вот этих еще пока методик выявления уровня. Какого уровня этот ребенок-мигрант? Вот уровень, было замечание, что, естественно, научные дисциплины прекрасно даются, там все, никаких проблем нет. То есть проблема, опять же, вот в гуманитарной сфере, в сфере овладения русским языком, в данном конкретном случае, да? Мы об этом уровне говорим, что теряемся, как, как его оценить? Но дело в том, ведь мы не знаем, на каком уровне вообще было преподавание в Таджикистане, в Узбекистане. А, ну, то, то есть, есть эти дети очень приезжают. сильно отстают. Угу. То есть преподавание не только, скажем, языка, но да, и других вообще дисциплин. вообще в общем уровне понятно, развития. Понятно, да. Хорошо, спасибо. Да, все, все, все нормально. Я тоже работаю в школе, оказалась в школе, 48, уже 27 лет, и вот хотела задать вопрос нашим гостям. Вот первый, ну, из моей практики, вот первая волна миграции началась где-то лет 20 назад, и у нас в школе в каждом классе сидело по несколько человек, по три, по четыре, по пять. Кто-то приходил в начале учебного года и в принципе благополучно заканчивал школу, кто-то э, в середине учебного года. И у нас не было такого распределения по классам, этот класс, допустим, мигрантский, хотя мы даже такую термина не употребляли 20 лет назад. Вот у меня поэтому вопрос к нашим гостям, есть ли какое-то распределение по классам в ваших странах конкретно, вот, как-то вы их поровну распределяете по классам, либо это конкретный класс мигрантов, да? И второй вопрос, такой вытекающий из предыдущего, все таки в, школе, в российских школах все таки сложилась традиция, мы как учителя все таки опираемся на помощь родителей, Работаем, в, общем, в тесном сотрудничестве и решаем проблемы детей, в общем, вместе. Поэтому вопрос у меня такой, вот то, что касается родителей детей-иммигрантов, какая работа проводится у вас с такими родителями, или вообще она проводится или нет? Просто вот это вопрос мне интересен. Спасибо. У нас, по-моему, заскучала <связано> совсем. Да, это нехорошо. Очень интересно, просто я думаю, <laughs> потому что очень много вопросов были здесь. Может быть, я скажу что-то о работе с родителями. Я сказала, что у нас это небольшая проблема, но, например, у нас очень важно, когда говорим о детей мигрантов, которые беженцев, например очень помогают неправительственные организации. Я не знаю, у вас школы взаимодействуют, работают ли с такими, например, организациями, которые прямо связаны с этими сообществами. Землячество. Так, Зем... так, так, так вы называете, да, да. Да. И для нас это очень важно, потому что это медиаторы. Mm -hmm. uh, я не знаю, при вас медиаторская практика есть или нет, но в Европе, например, она очень развита. Это mm -hmm. медиация между uh, представителями uh, землячески. земляческих организаций и uh, школы, потому что они помогают много. У нас, мы развили такая практика, например, uh, с, uh, в работе с ромскими детьми, потому что он... У нас были похожие проблемы. Они меньшинство, но проблема владения языка один и тот же. И поэтому у нас уже есть такие, я не знаю сколько, но более чем 100 медиаторов, уже которые работают, официально работают как медиаторы. И они очень много помогают. Они очень много помогают, потому что они прямая связь между семьями между школой. Потому что если я, например, не болгарка, а дети... Э, э, нет, если я болгарский э, учитель, я была, работала как э, начальный учитель, если я болгарский учитель, у меня дети, которые <coughs> с другой культурой, конечно, что для родителя будет легче общаться с представителем этой культуры, который но которые прекрасно знают мой язык, официальный язык государства, которые адаптированы у нас уже есть такие, которые уже с болгарское гражданинство, они уже болгарские граждане, но с мигрантским происхождением. И тогда очень легче работать. Uh, это, я думаю, это одно решение, чтобы работать с такими медиаторами, если есть. На это нужно, конечно, быть те люди, которые uh, желают это работать, и, конечно, если это возможно, чтобы они были на работе. <laughs> это была работа или это, uh, это связано с их добровольческой работой. Uh, другое, что я хочу сказать, это... Uh, uh, uh, uh, Связь между детьми, вы называли с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование, дети-мигранты. Здесь нужно быть очень внимательным. Я абсолютно согласна, что где-то есть что-то общее. общее. Подходы. Да, но, но нужно быть очень внимательным с точки зрения общества. Как общество воспринимает это? Если мы поставим «да», Конечно, они различаются другими, потому что они не знают язык. Если я, буду, я всегда моим студентам говорю, если я иду теперь в Китай, я не знаю ничего, я буду в классной комнате, и у меня будут двойки, может быть, потому что я ничего не понимаю. А, а, к сожалению, мы на конце, и вы, поэтому вам трудно, потому что вы на конце процесса. Если в начале процесса было другое, например, дополнительные уроки официального языка, например, это в Болгарии теперь э, у нас э, такая регуляция, связанная с инклюзивным образованием, и те дети, которые не знают болгарский язык, они могут дополнительно э, взять такие уроки это в школе. Как это будет, мы еще в начале, ну, мы, мы увидим, как это будет, но это первый шаг. Просто нужны дополнительные уроки. Это, это невозможно, если кто-то не работает с тебя, рассчитай, что ребенок, и я абсолютно согласна, когда 12, 13, 14 лет, это трудно, чтобы научить м -м, язык. А, второе, нужно думать, и это тоже для моей коллеги это очень трудно в Болгарии, потому что я много работаю с учителями. А, нужно понять, что каждый учитель, когда работает с дети, которые не владеют официальный язык, он учитель не только физики, математики, химии, но он учитель языка. Mm -mm. Это принципиальный вопрос. Это no, no. я научилась с Англии. <laughs> Мне очень нравится их практика. Я была... Я не помню, сколько много лет тому назад в Англии, и это был их подход. Каждый учитель в английской школе знает, что он учитель английского языка. И просто нужно э, думать, что э, этот ученик, да, он, э, э, уроки официального языка, например, русского или болгарского, они, да, они уроки, чтобы научить литературный язык, но другие уроки, они тоже уроки да, да. языка. И это нужно много работать с нашими коллегами, не все согласны, как сказать, думать, что а, я учитель химии, я учитель химии, почему мне нужно, когда ученик не знает это слово, которое в уроке, мне нужно специально переводить, это другая проблема, это лучше было, если учитель знает и азербайджанский и русский, это будет перфектно, но не так всегда. Но, но мне нужно объяснить, мне нужно помочь. И, например, э, очень важно э, пользоваться ресурсами учеников. Если у тебя, э, кто спросил, для норма норма, норма мы знаем, что норма лучше 5 было, если они 30. Это норма. Но, но когда норма... Реально, это другой вопрос. Но если, например, у нас 10 детей, которые разные, меньшинства или, или мигранты, но это не нужно азербайджанский мальчик до да азербайджанский мальчик. Это достаточно азербайджанский мальчик до да русский мальчик или болгарская девочка до да девочка из Сирии. Просто нам нужно больше пользоваться ресурсом учеников, чтобы говорить, чтобы помочь чтобы как сказать это ресурс это общение а, учеников между точно собой. так точно так но нужно но на это возможно помогать uh -huh. ученики могут помогать учителя это uh -huh. прекрасный ресурс но нужно подумать как это сделать и нужно подумать если потом будут реакции у родителями этого ученика болгарского ученика русского ученика Потому что нужно говорить, я поэтому сказала, что проблема предрассудки для меня очень важный. Нужно, и у нас такие иногда реакции есть, когда а, некоторые родители, которые не хотят их дети, чтобы занимались с другими детьми. Это больш, большой процесс. Просто когда мы ищем решение, нам нужно думать а, деталь по деталь. И когда а, все эти детали мы поставим в систему, получится ну просто нужно время. И нужно подумать, как это возможно сделать. И нужно, я скажу, я не знаю, какие будут ваши реакции, потому что я говорю с моими коллегами в Болгарии, но когда я говорю, например, в школе есть много детей, которые не говорят болгарский язык, говорят ромский, например. И когда, когда мы говорим, какие будут реакции, если они... У них у учителя будут уроки, чтобы научить какие-то слова из другого языка. Если они хотят, чтобы поняли. Иногда-то реакции хорошие, иногда-то нехороший. Почему мне нужно учить этого языка? Нет, не нужно научить этого языка. Ты не можешь говорить литературно этого языка. Это все но, про Татарстан тоже, да? Да. Почему но, мне надо учить татарский язык и так далее? Да, да но, да. но, но это, это твое обогащение. Даже в, в некоторых у меня такой вспомин был. В одной детский сад даже учители сделали взяли один, как, как по-русски? Тетрадь? Тетрадь? Ну да. Тетрадь взяли тетрад и сделали словар. Они. Слово по-болгарски и слово по-ромски. Слово по-болгарски и слово по-ромски. И это в детский сад, общий тетрадь. И когда им нужно смотреть, чтобы коммуниковать с ребенком. У меня, я была рецензентом одной диссертации. Э, на э, начальный учитель, 20 лет э, опыт. И она рассказала, как она успела. Она работала с ромскими. Дети. Такая же проблема, они не мигранты, но не знают язык, культура разная. И она сказала, mm -hmm. я ничего не знала по-ромскому. Научила песню. Песня? Ромская п... песня. Очень, чер... очень черная, например, ну, да? Не знаю, какая, но ромская, но на ромский язык. На ромский язык. И была встреча с родителями, и она запела. И она сказала... И они смотрели так, а это учительница такая. знает ромский. И она сказала: нет, я еще не сдаю, ну просто научила. Это как уважение к вам. И она сказала: это был переворот, переворот, переворот в ее работе. И она сделала потом диссертацию. И просто это, как сказать, детали. Но нужно подумать, что сделать. Совершенно вдохновляющий М -м. пример. Спасибо да. вам большое. Махамбат, вы хотели что-то сказать уже давно, да, абсолютно, абсолютно. Да, я, наверное, расскажу просто об опыте Германии. И до этого мне представлялось, что у нас там так плохо, оказывается, все-таки очень много прогрессивных идей и концепций. И постараюсь при этом ответить на все вопросы, которые были да, заданы. Да, да, это будет здорово. Опять-таки стоит подчеркнуть, что Германия — это федеративное государство, поэтому я буду сейчас говорить на, о примере Саксонии, потому что каждая федеральная земля принимает свои законы, э, свои документы, регламентирующие все эти процессы, и они могут очень различаться друг от друга, поэтому я говорю о федеральной земле Саксония, на, на территории которой находится Лейпсгский университет. Саксония приняла в 2000, ой, в 2000 году концепцию об интеграции мигрантов. Угу. И эта интеграция... А вообще, как бы вы говорили об оценках, у нас, например, в школах в первом классе вообще никто не оценивается. Дети не получают оценки, поэтому как бы, этот вопрос не встает. Интеграция, конечно же, в первую очередь, вообще на общем федеральном уровне, есть тоже программа интеграции мигрантов, и там определены основные поля действий, так сказать, в чем заключается процесс интеграции. В первую очередь интеграция на языковом уровне, но это не только владение немецким языком, но это в первую очередь и поддержка родных языков. Тех э, мигрантов, которые, из которых государства приезжают. Поэтому на уровне преподавания немецкого, как второго языка, преподаются и родные языки. Это, как бы, это первая на федеральном уровне область языковой интеграции. Извините, и нет проблемы с кадрами? Кто преподает? Преподают те, кто владеет этими языками. Конечно же, вот. это, не включает, это не включает, э, это не, этот родной язык не входит в общеобразовательную программу обязательную, э, но если, допустим, есть кадры, то школа может представить эти курсы. Если и, есть кадры. Вот но, важный, как правило, да. м, для представителей очень больших, э, если выражаться термином, э, который принят в русском языке, меньшинств, то кадры, как правило, есть. Допустим, те, Используйте кто Используйте термин диаспоры, и все будет хорошо, не обязательно меньшее. Второе поле действия, так сказать, это интеграция в образовательную среду. Это, конечно же, через язык интеграция в образовании, в систему образования, потому что понятное дело, если нет образования, то и нет шансов интегрироваться в обществе. И получается, три э, шага. Mm -hmm. да? Язык, интеграция в образовательную систему, через образовательную систему интеграция в общество. И общество ⁇ это рынок труда, общество э, в социальную сферу и так, далее, и так далее. То есть вот это вот основные три цели, которые определены общей программой на федеральном уровне. Теперь как бы к программе интеграции в Саксонии. Языковая интеграция проходит через три этапа. Есть специальные. На первом этапе организовываются специальные классы. Вообще, как бы естественно, образование обязательное. И тот, кто приехал и официально зарегистрировался в этот, в этом городе в сообществе, там обязательно дети должны ходить в школу. Угу. Первая встреча проходит с, с родителями, и, естественно этих учреждениях, которые отвечают за это как мы вчера сказали, вы горано, обвано, вот этот вот да, уровень управления образованием. Да. Проверяются все документы. Были, ходили ли дети в школу? Потому что как раз-таки если мы говорим о беженцах, то как правило много детей, которые не ходили совершенно mm -hmm. в школу, ребенку 13 лет или уже подростку 13 лет, еще никогда не видели школу. Понятно. Или, например, наоборот, дети как бы, уже с очень высоким уровнем знаний, владеющие пяти языками иностранными и так далее. И так далее. Ну, то есть происходит первое так сказать сбор информации, что представляют себя, из себя эти дети, эти семьи. Потом уже как бы, определяется, насколько, каков уровень знания немецкий, немецкого языка. Потому что есть иногда дети, которые уже знают язык, есть, есть те, которые родились в Германии, до сих пор не владеют немецким языком, такие да, тоже вы, случаи вы. бывают. Поэтому в первую очередь определяется уровень знания и происходит распределение по классам. Либо идет этот э, ребенок в, в класс со всеми, либо же есть специальные классы для обучения немецкому языку. Первый этап он как бы может длиться. По-разному, в зависимости от индивидуальных способностей, в этих классах идет только изучение немецкого языка. Вот, это есть, специальные классы. Это специальные классы У -у -у. для детей, не владеющих немецким языком. Сейчас в Германии как бы стараются отойти от этих всех понятий ⁇ мигрант, немигрант ⁇ и так далее. Мы начали говорить о детях, не владеющих немецким как родным языком. Потому что понятие мигрант все равно как бы, является каким-то клеймом. Поэтому здесь, как бы, мы и мы отходим еще и от этих понятий культурализации, то есть не все связано с культурой. Поэтому как бы, больше говорим о миграционном сообществе, о миграционной педагогике и так далее. И, так далее, и о вопросах владения языком. Именно вот это вот является. Так сказать критерием распределения учеников. Является ли немецкий родным языком, владею ли я немецким языком на уровне родного языка или нет. В этих классах обучения немецкому языку, конечно же, оценок нет на этом уровне, никаких совершенно. Дети просто обучают языку. Потом уже учитель, который преподает в этом классе, наблюдает э, за способностями, за тем, как э, идет процесс овладения языком, и начинается частичная интеграция в нормальный класс. Mm -hmm. Частичная. Mm -hmm. Сначала в те, на те уроки, где язык может не совсем так востребован. Это физкультура, э, рисование. Если дети уже владеют английским языком, идет интеграция на уроки английского языка и так далее. Это частичная. На этом уровне тоже оценивания еще нет. Они не получают оценки ни за физкультуру, ни за английский и так далее. Потом уже, когда, потому что есть вот определенные стандарты, какими, какой уровень языка должен быть, на каком этапе, и когда достигнут тот этап, когда дети эти могут без проблем интегрироваться в нормальные процессы обучения, они переходят полностью в эти классы и обучаются по всем предметам уже совместно со всеми другими детьми. Это вот, вот такой таков опыт работы в саксонских школах. Система поддержки. Психологи у нас, у нас нет психологов в каждой отдельной школе. Есть общая система школьных психологов, но... А, извините, а у нас уже есть, так я понимаю, да? Во всяком случае, в штатном расписании есть, да? Извините. Угу. Э, психологи есть на уровне, допустим, муниципальном, когда вот как, э, какая-то несколько специалистов, и они ездят по всем школам, есть, а в каждой школе их нет. Что сейчас как бы вводится в Саксонии, это система социальных педагогов. Эм, нет, социальные не, не, не, не, не, не. Это не социологи, это социальные э, педагоги которые работают с детьми и работают с семьями, в первую очередь с родителями, потому что, конечно же, процессы образования детей нельзя рассматривать, оторвав это от семьи, это единое целое. Дети, как бы, семья, родители, то есть, потому что родители, естественно, оказывают очень большое влияние на детей, поэтому э, очень большой упор делается на работу с родителями. Вот эта тема возникала, да, и говорили уже об этом, и э, представители да, нашего здесь сообщества учительского говорили. Если обобщить, э, вот вопрос общий, да, что чаще, э, противодействие или нежелание идти на контакт со стороны родителей детей-мигрантов, или со стороны родителей так называемых коренных детей, что я не буду возиться, чтобы мой сын, моя дочь возилась там с ребенком-мигрантом. Ведь и то, и другое, насколько я понимаю, встречается, мы сталкиваемся, может быть, прокомментируйте здесь это немножечко. Вы? Прокомментировать можете это хозяйство? Нет? Кому? Кто? Вам говорит? Вам. — Такие случаи, естественно, случаются, единичные, да, что и родители говорят о том, что местные родители Это говорят, правда единичные, извините, что я перебиваю. — Да, такие случаи есть, но э, я слышала, по крайней мере, но специально, так скажем, я это не изучала, насколько это часто встречается, но со стороны и э, местного населения встречаются такие фразы типа э, «ну я не буду в эту школу водить, потому что там слишком много детей-мигрантов» значит, учителя... Ну, вот так, такая фраза, да, от родителей. А со стороны э, э, родителей-мигрантов э, в работе учителя, конечно, тоже возникают проблемы, потому что иногда просто родители не понимают, что хотят, хотят от него учителя, из-за того, что низкий да, уровень владения языком. Но э, как, так же, как и с обычным Учи э, с обычными родителями учителю важно выстраивать отношения, доверительные отношения, систему работы с этими родителями, как там, коллега э, э, э, да, Сика, да э, госпожа Сика сказала очень хорошо. То есть э, такая же важная работа с родителями мигрант, учителем, конечно, должна проводиться. Да, я понял, спасибо в системе поддержки таких сейчас как бы это вот новшество в саксонии с января буквально этого года в школах стали работать еще и так называемые интеграционные сотрудники или посредники да, вот, Медиаторы. Медиаторы, но это, раз, вот да. это, это те в основном в этом году как бы первый набор так сказать пилот, пилотный проект Сделали отбор людей, которые, например, из Сирии, владеющие арабским языком, потому что там как раз иногда возникает очень много проблем. Вот они Это люди, которые приехали оттуда сами, то есть сами мигранты, имеющие высшее образование и которые поддерживают сейчас школы в этих процессах интеграции Очень важен, конечно. это вот совершенно как бы различные службы которые потому что учитель один со всеми проблемами справиться не может это невозможно это как бы нужно реально рассматривать эту ситуацию поэтому сейчас складывается такая система поддержки. Да? на уровне различных вот сотрудников вот это тоже есть сейчас как бы в саксонии спасибо очень у нас очень важно было чтобы обеспечить Сотрудничество родителями этих детей, которые не владеют болгарский язык, как, как вы называете, как родной язык. И у нас были такие государственные программы для людей, которые, к сожалению, у нас были такие люди, которые не владели болгарский язык, даже болгарские гражданины, но и с И это были государственные программы для, как по-русски, первоначальной агро грамотности, чтобы научиться читать, писать и вообще знать языка. И это было, я думаю, что это было очень успешная инициатива, потому что как один человек, который не владеет официальный язык, будет мотивировать его ребенка, чтобы учить, и как он может помогать, например, когда есть домашняя работа на болгарском, языком он не знает этот язык и теперь для эти люди которые мигранты и беженцы, которые не знают болгарский язык есть бесплатные курсы бесплатные курсы по болгарскому языку которые организируют болгарский красный крест и тоже были, были такие курсы, которые э, э, были организированы и э, государственные агенции и, э, Беженцев. То есть э, я хочу сказать, что это очень важно, чтобы тоже в, в, э, взрослые были э, интегрированы Добрый, че да. через язык. И если есть такие возможности на государственном, муниципальном уровне или даже через, через волонтеринг, добровольческой организации это сделать, это будет поддержка для учителей. Потому что если родители знают язык, это будет легче. И да, даже медиаторы не будут да. нужны. Ну, не но, помешают, но я это... думаю, не помешают, да. но, но очень хороший пример, да, да. да. Угу. Интеграционные курсы они являются обязательными в Германии, допустим, для всех мигрантов. Интеграционные курсы и они состоят из языкового курса и плюс ориент, так называемого ориентационного курса. То есть, если как бы, мигранты приехали в Германию и не владеют немецким языком, то есть определенное количество уроков, 600 часов по немецкому языку, они должны обязательно прослушать. Без этого если как бы, я не представлю документ, что я прошел этот курс, допустим, я приехал без знаний языка, то я не имею права там, получать какие-то пособия и так, далее, и так далее. То есть это обязательства, да, которые введены для мигрантов. И этот ориент, э, курс ориентационный, так сказать, да, э, он включает основы, э, правовые основы, когда мигрантам объясняется, каков закон в Германии, Каковы ценности, каковы нормы, и так далее, и так далее. Все мигранты должны пройти эти курсы. Ну, вот у нас, по-моему, то же самое делается. Да. Да, такие, в этом мы совпадаем, слава богу. да. То есть ос осознанная, достаточно грамотная политика. А, Дина, что в США, пока Трамп не отменил программу Green Card? Но грозится уже, по-моему, отменить. Ну не будем отвлекаться на это, не будем. Нет. Нет, я вот хотела вернуться к тому, что вот есть семьи, которые приезжают как бы временно, да, то есть они собираются uh -huh, уезжать, и что да. с этим делать? Конечно, это у нас тоже есть. Вот я работала, проводила исследования в одной школе, школе и там а, а, многие учителя говорили, что вот вьетнамские дети они часто они исчезают на три месяца. Наверное, вся семья едет домой, и потом они возвращаются, а значит, курсы продолжаются. Но я думаю, что на начальных уровнях, во всяком случае, эта проблема решается тем, что вместо вот английского литературы английского языка у них специальный класс в то же самое время английского языка для иностранцев. Обычно эти классы меньше, там не 30 человек, там 10 или 15, потому что просто по набору получается так, что вот если... Сколько там иммигрантов бывает на каждом уровне, в каждом классе. Обычно это, этот класс длиннее, и, и конечно, они оцениваются по-другому. То есть там, отметки там, по-моему, ставятся, но по другим принципам. И проблема возникает в старших классах, потому что им надо уже сдавать экзамены. Uh, которые как бы более важные, но в, в начальной школе эта проблема, мне кажется, вот, вот этим решается. Mm -hmm. uh, и да, проблема вот работать, как работать с родителями, это очень большая, очень важная, и считается, что надо на их же языке им помочь понять, что школа от них требует, потому что обычно требования очень отличаются от того, как это было в их стране. Mm -hmm. Большое спасибо. Мы э, практически выбрали, если даже немножко не перебрали наше время в эфире, но э, разговор, мне кажется, того стоил. Я понимаю, что мы не можем и не могли рассчитывать на то, что мы здесь выдадим. Кто-то из экспертов выдаст рецепты, мы сразу все поймем, все перестроим и так далее. Но я считаю, что это была очень полезная встреча и для практиков, и для ученых, хотя бы с той точки зрения, что... Я, насколько я понимаю, как я чувствую, вот в, в ходе этого разговора были моменты, когда совершенно четко вот вы попадали в резонанс друг к другу, и это, это тоже дорого стоит, когда ты понимаешь, что ага, слушаешь другого, и про себя думаешь, точно, точно, вот я тоже так думаю, вот я тоже бы вот так хотел или хотела, да? И в этом тоже э, своя польза, и в том числе и польза какая-то вот эмоциональной подзарядки. Если я правильно вас понял, давайте поаплодируем этому обстоятельству. А, это аплодисменты не мне, как легко догадаться. Спасибо большое. Я На этом давайте будем заканчивать. Вам огромное спасибо, уважаемые эксперты. Вам спасибо, что вы добросовестно слушали, принимали активное участие. Я вот сейчас подумал, это вьетнамский мальчик плохо понял "муму", -му, а русский-то мальчик вообще лучше поймет, да? Но это так уже. Апарт, реплика в сторону. А мы прощаем, мы прощаемся. Огромное спасибо и вам, уважаемые телезрители, за то, что вы нас внимательно смотрели и слушали. Ну, а наиболее внимательно определили, возможно внимание на то, что аудитория сплошь женская, я здесь один среди дам, и это в общем лицо современной педагогики. Спасибо всем за внимание, спасибо за участие, до новых встреч!